Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов сказал. Теперь Ереван не сможет апеллировать к международным организациям по поводу того, что армия Азербайджана якобы обстреливает их территорию. Напротив, мы видим, что пока именно армянская армия ведет снайперский огонь по азербайджанским пограничникам. Несмотря на высокий риск и опасность проведения работ по налаживанию пограничного режима. В такой ситуации охраной границы должны заниматься все же профессионалы, пограничники. Потенциально это должно снизить накал страстей на линии разграничения. Армия же должна заниматься своим делом, повышать боевую подготовку и служить опорой, надежным тылом для пограничников. К сожалению, несмотря на совершенствование механизмов защиты государственной границы, Баку до сих пор не может контролировать 132-километровый отрезок Азербайджана-Иранской и 435-километровый отрезок Азербайджана-Армянской газграницы, находящейся под оккупацией Армении. Речь идет о признанной на международном уровне границе Азербайджана, которую отказываются признавать в Ереване. В данном случае совершенно необходимо более активное участие мирового сообщества, в том числе организации объединенных наций в вопросе принуждения Армении к прекращению оккупации исконных азербайджанских территорий и ликвидации сепаратистского режима, созданного в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, сказал военный эксперт. Азербайджан официально подтвердил взятие стратегических высот на границе с Арменией. Сегодня руководитель аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов заявил, что пограничники Азербайджана заняли ряд стратегических высот на границе с Арменией в Казахском и Аксафинском районах. Цитата. Враг со своих позиций открывал огонь по нашей инженерной технике, грузовым машинам и даже военной медицинской машине. В результате были ранены двое наших военнослужащих. Азербайджанская сторона, как заявил Ибрагимов, была вынуждена принять превентивные меры, чтобы пресечь попытки Армении взять под контроль стратегические позиции в этом направлении госграницы, а также чтобы обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов и пограничных подразделений Азербайджана. Глава пограничной службы Азербайджана добавил, что укрепление границ с Арменией является началом большого процесса.